Я так и не сошел самолета Я пробую взлететь в непогоду Без разрешения взлета Скрутил банкноту, надеясь на опыт пилота Я зачитал этот стих Со сборки кто-то о чем О чем этот стих, ты ведь писал Расскажи, непонятно ж мне вообще Где ж ты смысл тут вложил По мне так глупо, глухо Звук как чего трупа Забыть забиться лупа Я не увидел через зубу Осторожно, ведь за такое грошит крошку Мой Мерседес мне снова что-то решит на лужу Мои мысли не давали мне покоя, как слону на посту, что спит положение стоя Они сначала смелые, потом текают в темень, сначала говорят, потом изучают моря Они под делами говорят отдельно, не понимая, что их излечить земля Ты ранишь мое сердце, я страдал психозом, ты пропалила душу на грани передоза, кто я есть Душу на грани передоза, кто я есть И что имеет смысл В маленький кусочек Психиатрических мыслей все Ставим диагноз шизофрения Он думал он индивид, но видно нихуя Мимо этой психиатрии он думал пройти мимо Став нашим пациентам мы смываем тонны грима Улыбку с лица уберет буспирон. Все что нажил трудом тут же упало на пол Мылка сменилась на гримасу Когда овощи состреют, все оплатить на кассе Ты ранишь мое сердце, я страдал психозом Ты пропалила душу, на грани передоза Кто я есть и что имеет смысл? Маленький кусочек психиатрических мыслей. Ты ранишь мое сердце, я страдал психозом Ты пропалила душу